Я вспомню в стихах о старых друзьях. На полных парусах все мысли собрав о той дороге, что ждет меня. И знаете, суки, без вас не пропаду, я чую это тут. Легко предали люди, кого я звал друзьями, друзьями. Детства, которых тоже предавали. И знаете, я не хотел делить друзья с врагами. Но такова судьба, убы, уже закрыта дверь. И больно вспомнить то, и вспоминаю я, когда клялись идти одной дорогой. Теперь равно слова в которых меня вы сами обвинили Наступит время, то когда вы будете одни Шагая по дороге жизни жизненного пути Когда в одиночестве вдоль уличных огней У вас будут мысли, мысли лишь о ней И вы вспомните меня, меня когда предали Разобрав свои мысли по деталям Вспомни слова тех, что не понимали Диагонали слов, что не разобрали И люди продолжают когда бы не подумал, что можно одному остаться И зная, что наш мир далек от инноваций Я вижу смысл жизни, продолжая смеяться Такова жизнь, иллюзия слова И каждый спросит, ну и что в этом такого? Игра в слов, игра в жизнь Но если не уметь играть, то лучше, парень, ты держись. Вернуть бы время мне, но думаю, что нет Я помню, как малой просил, брат, дай совет И как химеру зли, но не всерьез мы угорали наступили где текст будет по оригинале наступит время то когда вы будете одни шагая по дороге жизни на пути когда в один По деталям Вспомни слова тех, что Не понимали диагонали